Давайте держитесь. держитесь, держитесь Биллион, давайте, детей, давайте, давайте, да? давайте. Давайте, давайте. Я, говорю, дай, я это, по... На камеру, на по... представляйся. Полковник Пишт. Полностью фамилия Мионическа, число место удержания. По... По... Полковник Пишт, да, Максим Сергеевич. Удолженность вашей части, место дислокации. Заместитель командира полка 47-й группы. свою Россию, пробиваться вокруг. Дислокация больше у вас выйдет Руководитель у вас кто? У полка... них кто, кто давал и... приказ бомбить мирные города? Командующий генерал Маковецкий. Полностью генерала Маковецкого данные. Он непосредственно вам давал координаты. Он прислал координаты работы. То есть генерал Маковецкий непосредственно давал координаты для бомбардировки. Сколько у вас самолетов диссоциируется? Сколько самолетов диссоциируется 24. в полке? Рабочих сколько? По-разному. 15 плюс-минус. Сколько вылетов совершали? Три адреса населенные пункты. Между изюмом и балаклеи и вот 15 километров северных альфа. Визуальный контакт был с целью? Нет. Один раз визуально видели чистое поле. Остальные вылеты выполняли, вылет выполняли в облаках, и сегодня, точнее вчера, вчера полет был ночью, только лесной массив видел. Вы понимали, что есть светомаскировка, и внизу могли быть мирные люди? Я работаю по координатам, которые мне выдают в виде приказа. Координаты Маковецк опять-таки выдавал. Он присылает, да. Приказы, как... Я же сказал а в каких числах ты вылетал? Третьего Третьего Третьего и Двадцатых числах Двадцать четвертого Я тебе скажу, что только три дня облачно Все остальное было безоблачно Ты мне рассказываешь, что ты не видел Стоп! Стоп видео!